Добрый день, с вами снова интернет-магазин Водолей. И сегодня мы вернемся к первоначальной нашей теме насосы Водолей. Вот он, перед нами насос ВЦП-0540. И о чем мы хотим сегодня с вами, собственно, поговорить. Как установить этот насос в колодец. В паспортах на эти насосы уже давно прописывает производитель, что насос можно устанавливать не только в скважину, диаметром внутренним от 110 мм, раньше от 120 мм но и в колодец. Но, как все производители мировые, наконец-то компания «Промэлектро» начала указывать в своих паспортах, что для монтажа в емкости или в колодце, практически это и есть емкость, необходим кожух охлаждения. И вот наш интернет-магазин «Водолей» разработал и произвел кожух охлаждения для насосов. Не только для водолея он походит, для любого насоса диаметром 4 дюйма, который позволит нам установить любой этот насос в колодец или в скважину большого диаметра. Спросите, зачем? Спросите, зачем это мне нужно? Я и так его поставлю в колодец, он также будет работать. Все это спрашивают у меня каждый день. Зачем и почему водолей просто так засунуть в колодец нельзя? Ответ очень простой. Для охлаждения любого насоса недостаточно нахождения насоса в воде. Требуется движение воды вдоль двигателя. Минимальная скорость движения, она может варьироваться, у каждого производителя быть там своя. Она прописывается, есть формула расчета, в паспортах это описано. Она в среднем 0,8 метров в секунду. Это позволяет двигателю работать в нормальном температурном режиме, не перегреваться и служить вам верой и правдой очень долго. Потому что задача любого производителя создать продукт, который будет вам служить как минимум тот установленный срок, который ну, регламентируется производителем. Это порядка 6-10 лет. У Грунфос, там до 20 лет. Вот. И тут одного термодатчика недостаточно, потому что если он уже сработает, то это уже беда. Итак, к нашим кожухам. Кожух выполнен из нержавеющей стали. Все элементы нержавеющей стали имеют... Уплотнение из специального силикона питьевого такого, с пищевыми характеристиками. То есть он полностью пригоден к эксплуатации с питьевой водой. Почему он нам нужен? Когда он стоит в колодце, вода не двигается вдоль двигателя, ей нет смысла идти снизу. Она идет просто по пути наименьшего сопротивления, заходит в двигатель в водозаборную часть и подается наверх. Здесь идет перегрев. Нам нужно создать направленное движение. За счет этого мы здесь перекрываем подачу воды, надеваем вот эту трубу, перекрываем верхнюю часть, закрываем, чтобы сюда вода не заходила, а заходила только снизу. И тем самым имитируем нахождение насоса в скважине и охлаждаем его должным образом. У нас кожух состоит из двух частей, нижний хомут и верхний хомут и уплотнитель. Уплотнитель блокирует подачу воды через верх, хомуты фиксируют насос жестко, это наша Индивидуальная разработка, ни у кого из производителей такого, таких кожухов нет. У них ну, свои, немножко другие. Наши учли все мировые тенденции. И хочу с удовольствием заметить, что такого у никого нет. Крайне простая и надежная функциональная конструкция. Также кожух может э, стыковаться друг с другом, если у вас длинный двигатель. А сейчас, э, когда производители идут к тому, что диаметры остаются прежними а мощности наращиваются то удлиняется то есть вот этот кожух стандартный кита 1 который разработан видите он идет ровненько для 40-го водолея он закрывает рабочую часть двигателя водозабор и сверху стоит ровненько сальник он подойдет к любому насосу грунт вас педрола польские био амнигена любой насос может быть укомплектован этим кожухом и если у вас промышленный насос 4-х дюймовый, мощностью 3-4-5-6 кВт. И у него длинный двигатель. Наши кожухи спокойно стыкуются один на второй. Видите, здесь специально идет разъем, он зажимается хомутом. Силикон одна часть убирается, мы составили. И точно так же получили кожух охлаждения на большой двигатель. Очень удобно, практично и не требует различных вариаций. То есть он один, но выполняет различные задачи. Он может быть доукомплектован креплением для горизонтального монтажа. Они приобретаются дополнительно. Цена крайне демократичная, в районе 35 долларов за вот это изделие. Так просто, чтобы вы понимали, что это не так уже много, кожух на насосы Педрола стоит в районе 150 долларов. Да? Чувствуете разницу? У Грунтфос примерно та же цена. И опять же, это на самые бюджетные маленькие насосики. Монтируются... Здесь цельная идет прокладка на насосе водолей. Если мы берем широкий вариант с пазиком под кабель, то в силиконе прорезается паз под кабель, он герметично садится. У Педрола идет плоский паз под кабель, у насосов различных производителей они могут быть разные. Плоть до узкого водолей, когда его здесь вообще нет. Поэтому уплотнение выполнено стандартно. и под, В зависимости от у вас выход под кабель, вы его просто вырезаете, надеваете сюда, Обжимается хомут 1, хомут 2, у вас готов насос. Насос крепится стандартными заводскими проушинами и вывешивается в колодец или емкость вертикально. Или же ставится на специальное крепление и устанавливается горизонтально. Подключается к сети, вода отводится к точке водопотребления и все работает. Это продлит срок службы вашего насоса. И, по крайней мере, стопроцентно даст возможность ему жить нормальной жизнью и быть вашим помощником на долгие годы. Если ваш насос проработал 3-4-5 лет, вы считаете, что это достаточно. Скажу вам точно, что это мало. Насос должен работать 10-15 лет. Это нормальный срок службы. Если он отработал у вас меньше, значит у вас были проблемы. С неправильным подбором не только насоса, но и дополнительного оборудования Или, возможно, с использованием, которое привели к этому сокращению срока службы Поэтому приобретайте качественное оборудование, смотрите нас Задавайте нам вопросы, мы вам постараемся помочь А также обращайтесь за приобретением кожухов охлаждения Которые, поверьте, вам нужны, если вы используете насос для установки в колодец Или же у вас старая скважина очень большого диаметра где вода будет двигаться низко и не охлаждать насос. Так что будьте с нами. С вами был интернет-магазин Водолей. Всего доброго. Пока.